Фаберлик представляет Стойкая крем-краска шелковое окрашивание Формула без для бережного насыщения волос роскошным цветом Я считаю, что шелковому окрашиванию нет равных Это краска салонного качества, которая не травмирует волосы Аминокислоты шелка проникают в структуру волоса И заполняют разрушенные фрагменты питательными веществами Цвет получается живым и выразительным Краска полностью закрашивает седину Широкая палитра оттенков дарит новые возможности для преображения Золотисто-русый оттенок подчеркнет твою природную красоту Цвет перламутровый блонд добавит локонам благородный блеск Оттенок горячий шоколад подарит волосам сияние шелка Пылающий медный тон поможет создать яркий, чувственный образ. Шелковое окрашивание, совершенство цвета и глубокий уход.